Француженки, англичанки русские задают вопрос. «Как вы думаете, можно ли хреном дуб сломать?» Англичанка. «Нет, француженка». «Нет, конечно». Русская. «А почему бы и нет?» «А ну-ка, обоснуйте!» «Если хрен дубовый, а дуб хреновый, а почему бы и нет?» «А на хреново ведро на пятый этаж?» затащить. Англичанка, нет, француженка, нет-нет, что вы русская, а почему бы и нет? Если хрен стоячий, а ведро дитячее, а почему бы и нет? Ага, а сто раз женщины за ночь. Англичанка, нет, конечно. Француженка, нет, нет, что вы русская? Да запросто, если ночь полярная, а девчина гарная, а почему бы и нет? Каждый день на моем канале прикольные и классные анекдоты. И не только. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.